Я не понимаю, почему вы Алину запрашиваете? Она ведь сама к вам пришла за помощью, а теперь вы ее обменяете. Подождите, вы кто? Я подруга Алины. Я только что вернулась из командировки, узнала про Дашу и Владика. А теперь, как гроз среди ясного неба, Алину вызвали на допрос. Да вы успокойтесь, не на допрос, а на беседу. Ну я в ваших, ваших делах не разбираюсь, но только учтите, Алину я вам подвели недавно. Я да, вам забыла обнимать, потому что А, а причем чем вы я с ним расстался, и мы больше не встречаемся. Вы думаете, что это он похитил Дашу? Ну, я думаю, как он меня осуществляет. Тогда почему все это? Я предположу, что вы сами могли похитить свою дочь. Что? И зачем, по-вашему, мне похищать ее? Это не для того, чтобы он был на Он нам сообщил, что вы вам еще не избавиться, Он вам так сказал? Да. Это не правда. Он ну как-то в ну, титул. тебе не придет, что о них А Даша, я знаю, как из нее избавиться. Моя цикла, помнишь ее? Тресса что? Ну, она обожает детей. Да. И может забрать их на выходные. А мы с тобой можем остаться одни. Ты могла бы сделать, чтобы бы? Она забрала их. Не совсем. Как не совсем? Не всегда. Я приехал к тебе. Мы бы зажили вдвоем. <решил> нет Я же не могу жить без детей. <решил> да, ты же сама предложила избавиться от души. На выходные? Но не навсегда? <решил> Сереж, нет такого мужика, из-за которого я от детей своих откажусь. <решил> да как вы могли подумать, что я могла избавиться от собственного ребенка ради мужика? Если вы убили Дашу. С нам все рассказал. Это было всего лишь Но она сорвалась, я шли Дашка. Ну, поверьте, у каждой матери это бывает. Главное, что потом у этой матери раскаиваются, а некоторые превращаются это в это привычку. А как себя Алина? Она разговаривала с Дашей. Прощение у нее просила. Они ведь обе переживали страшно. Сергей этот им чуть все не испортил. То есть в семье он царил семью? Ну, конечно. А соседи утверждают, что до последнего дня из квартиры Грибова услышались. Да не слушайте вы их. Что они могут знать, если я все своими глазами видела? Прости меня, дочка. Да что? Ну, а помнишь, я тебя отшли, за дядей Сереж? Да. Я ужасно не права. Я не хотела. Прости меня, пожалуйста. Я больше тебя никогда не ударю. Опять Сережа придет к нам. И он никогда к нам не придет. Честно? Честно. Значит, меня ты любишь больше? Глупенькая. Тебя я люблю больше всех на свете. Тебя и Вадика. Я вас ни на кого не применяю. Понимаете? Алина есть лучшая мать. Ну как вы не могли сына отобрать? Да еще в такой момент? Программы на НТВ. подавлять полезные бактерии кишечника. Линокс содержит комплекс устойчивых к большинству антибиотиков бактерий, которые помогают восстановить микрофлору кишечника. Команда безграничных возможностей. У меня проблемы с детства. У меня врождённая на и я, получается, не могу палку держать для кто какие-то имеют заболевания, травмы или там какие-то, не надо останавливать на этом жизни. Сейчас Все продолжается. Может быть даже хуже. Едем с таким устройством, что надо бороться, что очень сильно надо бороться. Я отдала свое звание, во-первых, свою страну, честь. Все должно получиться. Много очень сделала. Он она очень много сделала. Он перестроился. Пришлось где-то переступить через себя. Допустим, в семье дома. Муж, ребенок, мама. Я уже давно с ней не... Видел. Я скучаю, бейлбомно скучаю. Хочу тренироваться. Мой стиль – жизнерадостные и полные энергии. Мой секрет – новый Вэлла Флэд. Его частицы на 30% меньше и проникают глубже для создания упругой фиксации номер один от Вэлла Флэд. Так легко быть с тобой с тремя признаками эластичной классы. Новый Вэлла Флэк. Ты куда? Внутри. Такой больной? Сначала ты должен не ВИКС? Так точно. ВИКС-Активсинтамакс плюс первое средство, которое облегчает сразу шесть симптомов простуды, включая кашель. Героев не до больничных. Для героев есть ВИКС. ВИКС. Вдохни жизнь. Представляем ВИКС-Активсинокс. комбинация медицинских ингредиентов с экстрактом алоэ и аскалиста. Устраняя заложенность носа на срок до 12 часов. один в мире по продажам средств от кашля и простуды. На топпише мозоли, крем, лекарь, мочевины и ваши пяточки, как у младенца. Окружите себя нежными ароматами природы. Где бы вы ни находились? Что бы вы ни делали? С утра и до самого вечера. Потому что иногда конец дня это самое важное время. Ну осталось, Двенадцать Худею, начинается очередной марафон. Я готова с тобой подойти ради того, я похудела. Теперь вся страна сжигает килограммы под контролем лучших специалистов. Я буду худеем. Самые эффективные диеты и секретные методы похудения. Я худею. Второй сезон. Весной на НТВ. Обнаружено сверное устройство в коробке. Напишите мне коробку. Котомная коробка. Вагера, у нас пошел обратный отсчет. Ты мне объяснишь, что происходит? Я не знаю. Я видела плохой сон. Ты сотрудница контртеррористического центра. Они ясновидящая из бесплатных объявлений. Нет, не могу Немедленно уходите, это приказ. Морские дьяволы... Лучшая мать. Ну как они могли сына отобрать, зачем в таком манере? Мы разбираемся. Лучше нужно разбираться. не спать не могу. Такие мысли в голову лезут. Так. Ну, то можно? Что я вижу? Мне только что позвонили. Алина, неподалеку от вашего дома убили вашу соседку и Бахтарасову. Что ты? Я считаю, что это может быть связано с похищением да? Пока не знала. Когда я к себя странно. Ну что, подержать, да? на месте. молодец. Уже и сюда рванулся. у вас на спине. Что, Нет, у вас не значит. Все понятно, почему давно весь день народ смеется. Во что это на спине весь день повесил? Ну, получается так. Ведь никто не сказал. Странно. А кто это мог сделать? Ну, я знаю, кто это мог сделать. Сейчас я ему устрою. Хохолки. Что я обнаружил? Простые прохожие, и нас вызвали. Свидетель есть? Опрашиваем местных, никто ничего не видел. Думаю, простое ограбление. Ограбление? Что-то пропало. Сотового нет у него. Какое то странное ограбление. Вы, может, просто остальное взять не успели. Или им нужен было именно сотовый. Может быть. Да, да, я тебя понял. Срочно нужна в телефона и увиди сосед. Сейчас момент. Ну, да. да ничего особенного, звонки родственникам и подружкам. Да. Так, ну, судя по этой детализации, с некой Диной Тарасовой, наверное, родственница, может быть, сестра, почти каждый день общались. Знаешь, Панами? Давай сейчас. Дай, давай. Ты, ты знаешь, что это я. А у нас в прокуратуре только один человек может по дурацке пошутить. Иди, ты, можешь, ты... Ты, ты сейчас Да? Я целый день хожу. Я хоть богат. Сказала о том, что у меня распияние такое висит. Хорошо, Ольга сюда приехала. Вот подсказала, сыграла. А ты с таким мешком мог бы подрабатывать? Ну, повесил бы себе на груди на спине. Говорит, он нас писем не ходил Смешно. Детский сад такой-то. А что, ты еще усы и бороду подрисовала, а? А кто тогда? Я, так, знал, я только нахуй сделал, смайлик, и все. Следует, все, все, все, все. Мистер Сергеевич, только вам пришли. Что? Не знаю, женщина сказала, что по срочному делу. Я сел его в ваш кабинет. Вы ну, пошли. Так, Завал, ты куда? Да. Слушайте, давай потом поговорим, Короче, а Слушай, это что? а это не знаю. А я знаю. Вот это. Рыжий. Называется вещественное доказательство. Получишь, держу, пошутил, просто увидел вас на спине смешную натишку, думаю, да, и, так сказать, для смеха. Получишь, а зачем вы его открыли? А, я тоже. Пошутил что вы. Здравствуйте, вы ко мне? сказали, что вы проводите проверку по поводу убийства моей сестры. А кто ваша сестра? Небо. Я сегодня убию. А. Значит, ваша сестра это будет по Да. А вы не? Да. Синьте, пожалуйста. Да. Не могу. Да. Я знала, что с ней это случится. То есть вы что знали, что ваша сестра убить его? Нет. Я просто знала, что не И... случится. Это было несколько дней назад. Ну ты как снег в ногу свалился. Не позвонила, не предупредила. Извини, я помешала? Да нет, что ты. Я просто спать платье собиралась. Я всегда тебя радует. Mm -hmm. Может чай? Нет, не до чая. Что-то случилось? Нет, ничего, все нормально. Мне просто нужно небольшое одолжение. Ты мне поможешь? Ты что, во что-то вляпалась? Виня, только давай без этих дурацких расспросов. Я обратился к тебе как к единственному близкому человеку. Ты мне поможешь? Нет, пока ты мне не объяснишь, в чем дело. Я могу заработать деньги. Много и сразу. Да, понятно? Что-то задумала. О, да ничего особенного. Но мне просто нужна твоя помощь. Для моей безопасности. У меня что-то хочешь. Вот. И если со мной что-нибудь случится, сразу неси это ментам. там. Ну, мне это не нравится. А вдруг с тобой, правда, что-то случилось? Ой, ну только не надо каркать. Все будет хорошо, понятно? Я отговаривала Любу. Но она такая упорная. Тебя же что-нибудь сел в и пред как танк. Скажите, можно? Да. Я, как узнала, что Любу убили, сразу решила принести ее вам. А, я видел. Ты голоновых? Белонога. Я к этому смайлику пририсовал муше и бороду. Ну так, ради смеха. А он разоплился. Шутник, блин. А что, не смывается? Гена, это маркер перманенты. Куда я теперь вообще с таким лицом пою? Это ну, хлорка, попробуй. Ну что, Гена, иди-ка ты со своей хлоркой. А что, она все отбеливает? поговорить. А Даша? Вы на нашли? Ну понятно. Но я хочу, чтобы вы мне об этом рассказали. Ой, я тут кричу. Значит, вы все видели, что у меня на спине эта дурацкая висит Ну да, видели. Видели? видели. Ну почему ну, вы да. не сказали? Пажды да я хотела, но ну, ко мне эта девка подскочил с салатом, и я все забыла. Эпидемия? Эпидемия рисунков. Не поняла? Да, блин. Мне вот этот не оттирается. Пошел и закрыть. Ну а что, Саш, нравится быть поспящим? Не нравится. Вот и мне не нравится. Когда мне за спиной все смеются, а мне, никто ничего не сказал. Иди, Доса. Это все, это Майкл. Наши судьи легенды телевизии. До новых встреч. Говорил, показывает. Сегодня сразу после проброжской проверки на НТВ. На НТВ. С первого дня приема антибиотиков нужно заботиться о микрофлоре. Антибиотики могут подавлять полезные бактерии кишечника. Линкс содержит комплекс устойчивых к антибиотиков бактерий, которые помогают... Установить микрофлору кишечника. Витек. Первая в мире мультиварка со встроенной хлебопечью. 10% мультиварка. 10% хлебопечи. Витек. Мультиварка функции 4 для нагрева для идеального запекания. Их, Их пищеварщик. Витек. Здоровый взгляд на технику. Для оптимальной работы сердечно-социальностной системы. Один лорм. Давнение в норме. 60% больше сзади. Когда ты лежишь, они защищают от протеканий там, где нужно. До 100% защиты от протеканий. Ой! И с будут рисовать вместе с вашими людьми. Голубь женского праздника. Андрей Чернышов, Юлия Мельшова. в романтической комедии «Любовь на Большой Медведице». 6 марта во Дворце Молодежи. 12+. Плюс. Лучшие предложения к 8 марта. В гипермаркетах «Магнит». Кондитерская фигурка из Глазури. 149,90. «Магнит». Всегда низкие цены. Чувствуйте. Это Но ты мне еще про Wi-Fi и Bluetooth расскажи, умник. Mm. Я говорю, с ценой чего это? С ценой полной фантазии, штук товаров по 10 рублей. Например, мультиварка зеленая всего за 10 рублей, при любой магазине от 15 тысяч рублей. Плей, плей, пивной! Различная акция от Сбербанка. Возьмите кредит и выиграйте путевку в Турцию. Прекрасные подарки каждому. Обратитесь в магазин или по телефону 8 555 7000. Новые весенние коллекции в центре кожи и. Холодобур Рамса, дарим теплое настроение и кожаную второй половине потребительского кооператива Оберегайте отношения. сбережения. 18 годовых. Риски застрахованы. Никто не будет. Декабристов шестнадцать до восемнадцать. Телефон восемьсот восемьдесят семьсот семьнадцать. и равновесие вашей жизни. Некто надежно связывает и выводит вредные вещества. Диарея и жога, от Сосмекты об этом забудьте. Сильные женщине. Которую нельзя пропустить в воскресенье, сразу после проекта «Темная сторона» на НТВ. что не заметила эту соседку и что она нас снимала. а через несколько дней соседка стала у вас в шантаже молодая откусная только от вас а -а -а. воспользоваться ситуацией не потребовала у меня куда большую сумму что мне опять надо Деньги, бабуля, менты меня уже спрашивали. Я сказала, что я ничего не знаю. Но ведь я могу вспомнить, и не только вспомнить, но и показать им вот это. Даю тебе трон до завтра, или эта фотка отправится к ментам. Ах ты, гадина. Ну дай ты что, старая, чтобы не почувствовала. Так же, как и я. И поняла, как это. И я детей. Скажите, где сейчас Даша? Она жила? Жила. Она у моей подруги с Но подруга ни при чем. Она не знала про похищение. Ей сказала, что мать одевается, над Дашей и что ребенка ее спас. А где Даша? Не волнуйтесь, только что звонили. Даша все в порядке, ее скоро привезут. Может быть, что-то хотите? Нет, спасибо. Мне кусок гору не лезет. Ну, еще бы, почти неделю не спала. Не да, сходить, хотите? У нас здесь есть uh, зимачки. Нет, что вы. Я не усну, пока свою Дашу не вывижу. Ну что ж, тогда я пожелаю вам быстрее, как ладно. Спасибо. Así Я не могу поговорить хотел. бы. А -а -а. Ну где-то за на дамы хочешь, да? Да, да, Хотел сказать, что я выше всех этих дурацких шуток. Что, да? Правда? Конечно, правда. А -а -а. Ну, слава богу. Лучше холдить ему, а. так сказать, кружку мира. А, ну что, давай. А ты что-то ну да я думал, может, у меня конца какой-нибудь. Гвоздь подложил. Да ну, детский сад. Я вообще стал малого. Слушай, ну не надо сюда людей по себе. Знаешь, что, Платонич, давай-ка без чеку обойдемся. Ну, как хочешь. Я, наверное, даму пойду. Ага, ну да, пойдем. Слушай, ты мне там ничего не припевал, случайно, а? Дим, ты случайно браво, надо раз, а? Ну, у тебя хорошо? Ну, вот, это понял. что -то не ты знаешь, что да? ты что-то задумал, какую-то планировать, да? что не задумал? Чем бы никого не уйти, что Ты что, ну, да? Ты пошлешь чувствуешь, что ты хочешь отомстить. Я спать не буду, пока не меня. знаю, что он придумал,